Более сотни нетрезвых водителей отстранили от Управления транспортом в 2019 году инспекторы Галышмановского ГИБДД. Правонарушителей привлекли к административной ответственности. Из них около 30 человек попали с пьяными за рулем повторно. В очередной раз сотрудники госавтоинспекции вышли на улицы поселка, чтобы призвать водителей к трезвому вождению. Водитель, на сегодня проходит акция. Название ее «Трезвым за руль». Призываем вас... Не управлять транспортным средством, если вы какие-то алкогольные напитки употребили. Хорошо. Поэтому вам от нас вот такая вот бутылочка безалкогольного шампанского. Если уж управляете, то пейте, пожалуйста, только безалкогольные напитки. Спасибо. Пожалуйста. И примите, пожалуйста, чай и информационную карточку. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Всего доброго. Участниками мероприятия стали водители, сотрудники ГИБДД и дети-волонтеры. Автомобилистам рассказали, что нетрезвые водители представляют угрозу как для самих себя, так и для окружающих, а управление транспортом в состоянии опьянения зачастую приводит к печальным последствиям. Водители, в основном, они все реагируют положительно. Всем проведение данных профилактических акций нравится, они поддерживают нас, просят продолжать нас в том же духе. Вот. Но мы надеемся, конечно, на результат, чтобы они также давали результат положительный данной акции. Проблема нетрезвых водителей в округе, к сожалению, актуальна. Но постоянные рейды сотрудников полиции, и профилактические акции приносят результаты. Статистика показывает, что любителей езды под мухой становится значительно меньше.